Торговая марка Art of Choice представляет массажный стол премиум класса с полиуретановым покрытием RAF. Это трехсекционный массажный стол со скругленными углами. Округление углов позволяет специалисту по массажу беспрепятственно перемещаться вокруг рабочей поверхности стола. Модель RAF представлена в двух цветовых вариантах. Массажный стол раскладывается в течение нескольких секунд. Система металлических тросов уравновешивает конструкцию и придает столу необходимую устойчивость. Трехсекционный массажный стол RAF имеет увеличенную длину и утолщенный амортизационный слой. Каркас массажного стола изготовлен из бука, твердой древесной породы, которая имеет высокую прочность и обеспечивает конструкции максимальную надежность и устойчивость.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 Все места крепления покрытия к раме внутри стола скрыты под декоративной лентой, что вносит существенный вклад в общую эстетику массажного стола. Утолщенный амортизационный слой из пенополиуретана высокой плотности придает рабочей поверхности отличную упругость и предоставляет пациенту максимальный комфорт при получении массажных процедур. В рабочей поверхности стола имеется вырез для лица, который закрывается мягкой вставкой.